Здравствуйте, дорогие зрители, единомышленники и друзья, знакомые и незнакомые, далекие и близкие. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Пусть он окажется благоприятным для всех, оправдает все ваши надежды, прибавит здоровье и денег. Спасибо, что выбираете меня. Сегодня я расскажу вам об астрологических событиях января 2021 года. Хотелось бы в преддверии праздников вселить в вас веру в то, что в январе 2021 года начинает развиваться позитивный сценарий жизнедеятельности. В Новый год мы все войдем обновленными, благодаря важнейшему аспекту – соединению Сатурна и Юпитера в Водолее, которая состоялась 21 декабря и открыла новый 20-летний цикл. В описании есть ссылка на это видео, посмотрите, пожалуйста. Итак, 1 января. Меркурий, планета мышления, коммуникаций в гармоничном аспекте с Нептуном. Усиливает воображение и позволяет достичь более высокого уровня самовыражения. Многие чувствуют вдохновение благодаря близким людям, непринужденному общению, ощущению новизны. В целом день благоприятен. Главное, не злоупотреблять спиртным, не сплетничать, а повышенную фантазию направить в благостное русло. Очень хороший день для творческих людей. Большинству приходят в голову реальные идеи, которые позволят обрести перспективы в бизнесе и литературном творчестве. 5 января. Меркурий в соединении с Плутоном. Информация, идеи и общение – с многими людьми поможет достичь цели или как минимум приблизиться к ним вплотную. День благоприятен для планирования, изменения существующего положения, для разработки стратегии, что позволит вам обрести более строгий контроль над ситуациями. Успешная деятельность, связанная с финансовыми, организацией и методами работы, а также с развитием самодисциплины. Если нужно убедить ближнего человека в чем-либо, вдохновить его на действия, попробуйте сделать это сегодня. Хороший день для решения глобальных вопросов, воздействия словом на массы людей. Можно провести вебинар, прочитать какую-либо лекцию в прямом эфире и так далее. Многие стремятся к переменам, но это можно достичь за счет ломки стереотипов, уничтожения барьеров.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 где имеет статус управления. В Тельце Марсу некомфортно. Здесь планета в статусе изгнания. Мужчины особенно чувствительны к энергиям изгнанного Марса в Тельце. Сложнее переносят его. Могут появляться болезни, состояние депрессии. Женщины должны взять инициативу в свои руки и помочь своим любимым мужчинам не падать духом. Люди становятся более сдержанными, действия неторопливы, энергия направлена на обеспечение собственного существования. Дело начатое в январе будет раскручиваться медленно, скорее всего потребует дополнительного вклада средств, но можно сказать точно, что оно будет долгосрочным и в дальнейшем принесет стабильный доход. С 8 января по 1 февраля Венера, отвечающая за взаимоотношения, симпатии и все то, что нам нравится и доставляет удовольствие, будет двигаться по знаку Козерога. Также в этот день, 8 января, Меркурий переходит в знак Водолея. Это время максимальной свободы в общении. Даже стеснительные люди хотя бы немного раскрепощаются, становятся более непосредственными. Меркурий отвечает за интеллект, мышление, умственную активность. Также за контакты, переговоры, документы, учебу, информацию. А водолей – это знак свободы, реформаторства, новаторства, новых прогрессивных идей, объединений, коллективов, общественных организаций. Транзитный Меркурий в водолее приносит неожиданные повороты в сферах общения и обмена информацией. Это день… И ближайший период, в общем-то, пока Меркурий двигается по водолею. Это время повышенного интереса к учебе, новым знаниям и к получению интересной информации во всех сферах жизни. Солнце в гармоничном аспекте с Нептуном в этот день активизирует творческие способности. Люди становятся душевнее, охотнее откликаются на новые предложения. Многих легче заинтересовать свежими идеями или вовлечь в совместное дело. 9 января. Марс в напряженном аспекте с Меркурием, но в гармоничном аспекте с Венерой. Поэтому важно сконцентрироваться, исключить беспокойство, раздражительность и агрессивность по отношению к другим людям. Квадрат Марс-Меркурий толкает многих к поспешным необдуманным действиям, неуместной критике или провокационному поведению в кругу своих близких. Не стоит сегодня вести переговоры любого рода, а при общении с партнерами следует постараться собрать всю свою сдержанность. Для романтических встреч и любовных взаимоотношений этот день благоприятен, дает страстность, интенсивность чувств. Девиз этого дня «меньше слов, больше действий и физической работы». Любые споры приведут к конфликтам. Присутствует нервозность, что увеличивает вероятность ДТП, а также выяснение отношений с помощью физической силы. Будьте осторожны с огнем при пользовании острыми предметами, техникой. Повышен риск острых воспалительных инфекционных заболеваний. Возможно, расстройство пищеварения, кто к этому склонен. С 10 января уран, управитель водолея, замедляет ход а с 14 января становится стационарным, и с 18 января переходит в прямолинейное движение. До этого периода уран был в фазе ретроградности с 15 августа 2020 года в знаке Тельца, который связан с финансами и имуществом. Огромный выброс энергии, которую производит уран при стационарности после фазы ретроградности,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 в этот период мы можем узнать о новых открытиях и разработках. Происходят изменения в финансовой и банковской системах. К людям, имеющим нестандартное мышление, приходят новые идеи, случаются вспышки озарения. Большое значение имеет коллективная деятельность, взаимодействие с единомышленниками, внедрение новых современных методов в своей деятельности. 12 января. Уран в этот день в напряженном аспекте с Меркурием создает конфликтную атмосферу, особенно между представителями разных поколений. Вообще сложный период с 10 по 18 января, особенно для сферы взаимоотношений. Чтобы отношения не закончились разрывом, необходимо понять и принять то, что никто никому не обязан. И все в Союзе делается добровольно. Лишь в этом случае отношения могут быть перспективными. Стационарность Урана при выходе из ретрофазы дает целенаправленный поток энергии. Для многих людей это кризисный период. Возникает необходимость радикальных перемен. Ощущается острая потребность в свободе. Приходит озарение и неожиданное решение проблем. Тем более, завершение периода ретроградности урана происходит при соединении урана с Марсом в Тельце. Видео по этой теме будет в начале января. Консерваторы, люди старой закалки, сторонники жестких норм и правил могут столкнуться с трудностями. Люди в этот период склонны выступать против любой социальной несправедливости. 13 января. Новолуние в Козероге в 7 утра по киевскому времени. Марс в напряженном аспекте с Сатурном, который продержится несколько дней, но спягчает это напряжение Венера в гармоничном аспекте с Ураном. Новолуние в Козероге вызывает необходимость найти свое место в обществе. Ответы на многие вопросы приходят при активных социальных взаимоотношениях. Луна в Козероге имеет статус изгнания. Поэтому у многих людей возникают сомнения в собственных возможностях. Прежде всего, нужно обрести уверенность в себе, верить в свои ценности. Более подробно об этом новолунии вы сможете узнать в моем видео, которое выйдет в первых числах января. Марс в квадратуре, в квадратуре с Сатурном 13 января. Конечно, неприятный аспект. В 2020 году это был период с августа по октябрь. Вспомните события и ситуации, возникшие в эти месяцы, и вы сможете ориентироваться, как действовать в сложившихся обстоятельствах во второй половине января. Это снова всеобщие ограничения, препятствия, обусловленные социальными нормами и правилами которые будут установлены в январе очевидно продолжение но и постепенное завершение коронакризисной ситуации венера в гармоничном аспекте с ураном в этот день еще и 14 января будет чувствоваться это благостное влияние то есть все новое, Общение с друзьями и единомышленниками, применение современных методов и способов работы позволит значительно снизить градус напряжения второй половины января. Снова учеба и работа онлайн, встречи, собеседования, мероприятия с использованием социальных сетей и других интернет-ресурсов. 17 января Юпитер в квадратуре с Ураном. Влияние этого аспекта остро ощущается несколько дней. Следует быть очень внимательными при покупке и продаже товаров, особенно дорогостоящих. Могут появиться разные возможности, обещающие легкую прибыль. Однако, такими выгодными они будут казаться только на первый взгляд, а в результате принесут убытки и кризисы. Ни в коем случае во время данных транзитов нельзя заниматься созданием собственного дела, пытаться улучшать его экономическое положение. Остерегайтесь впутывания в какие-либо неясные и ненадежные дела. Будьте осторожны при обращении с поручительствами, даче денег взаймы и растратой больших сумм. У многих людей сегодня еще пару дней мышление затуманено беззаботностью и широтой замыслов. По этой причине можно очень легко оказаться в довольно-таки неприятной ситуации. 19 января Солнце переходит в знак Водолея. Уран — управитель этого знака. С 18 января — в прямолинейном движении. Одно из самых мощных качеств, которыми наделяет эта планета, это желание уничтожить старые устои, правила, законы, все то, что не имеет перспектив. А после этого создать новое, совершенное, дружественное, для правильного развития проектов и запланированных дел в большинстве случаев требуется обновление. Все идет не по плану, но люди, готовые к изменениям в своей жизни, получат благоприятные шансы. Помните, что желание это всегда тысячи возможностей, а нежелание это всегда тысячи причин. 20 января Изгнанный Марс соединяется с падающим Ураном. Слабые статусы планет. Поток энергии этого аспекта может вызвать у многих желание подчеркнуть собственную уникальность или способность к нестандартному подходу. Разумеется, вполне вероятно и обратная ситуация. Можно столкнуться с весьма необычными людьми и нестандартными обстоятельствами. Сегодня и в ближайшие дни к этой дате некоторые поступки могут представлять опасность. Если еще и учесть взрывоопасный характер Марса и неожиданность Урана, то день 20 января, а также 19 и 21 может принести много неприятных неожиданностей. По возможности не стоит вступать в авантюры, не рисковать. Как можно спокойнее провести эти три дня. Лучше сосредоточиться в интеллектуальной сфере может быть как-то откорректировать, обновить внести изменения в существующие проекты и тогда эти три дня особенно 20 января пройдет без неприятных происшествий Запишу видео по теме соединения марса и урана появится на моем youtube канале в середине января. 23 января Марс в напряжении с Юпитером, Венера в гармоничном аспекте с Нептуном. Во время таких транзитов люди способны на очень многое. Если нет возможности выполнить поставленные повышенные требования и ожидания, то партнеры будут реагировать на это агрессивно и раздраженно. Да и сам человек будет очень остро воспринимать тот факт, что он не успел, не сделал, не выполнил на высоком уровне. Необдуманные действия или завышенные требования к окружающим приведут к конфликтам и столкновениям. Лучше воздержаться от деловых встреч, договорных соглашений, так как они могут исходить из фальшивых предпосылок. В целом, потенциал сегодняшнего дня способствует положительному развитию в материально-финансовой сфере. Этому способствует гармоничный аспект венера нептун а проблемы дня возникают из-за завышенной самооценки и отсутствия способности приспосабливаться к текущим обстоятельствам. Как можно больше дипломатии в своих отношениях с другими людьми, и в результате это даст хорошее настроение, а, возможно, и выгодные предложения. Соглашаться на уступки сегодня будет намного выгоднее, чем оставаться непреклонным. 24 января солнце в Водолее, Соединяется с Сатурном, который имеет статус второго управления в знаке Водолея, а Солнце имеет статус изгнания, что дает склонность к пессимизму. Многие люди могут быть в плохом настроении, особенно чувствительные впадают в депрессию. Вследствие этого будут вялость и недостаточная решимость что может отодвинуть на длительный период принятия важных решений. У многих людей снижена также физическая жизненная сила и защитные функции организма. Поэтому особенно повышенным может быть рост инфекционных заболеваний. Напомнят о себе и многие хронические проблемы. Люди волевые, сильные духом, осознанные и самостоятельные, понимающие особенности современного мира, получат возможность отстаивать свои убеждения, найдут ресурсы для того, чтобы перестроиться, упорядочить свою жизнь. В финансовых делах можно ожидать ощутимых расходов и потерь, часто из-за собственной невоздержанности в прошедший период. В зависимости от того, что вами сделано за предыдущие месяцы, в двадцатых числах января жизнь предъявляет к оплате либо долги, либо же обстоятельства способствуют признанию ваших заслуг и продвижению по служебной лестнице. 26 января Солнце в квадратуре с ураном неблагоприятный день. Сильная нервозность и раздражительность приводит к перевозбуждению нервной системы и нарушениям ритма сердечной деятельности. А это блокирует возможность эффективных результатов от деятельности, требующей самодисциплины и выдержки. В течение дня возникают неожиданные недоразумения и неприятные изменения по работе. Подобные проблемы возникают только у тех, кто стремится к свободе действий любой ценой, но отрицает ответственность за свои поступки. Эгоизм и упрямство, пренебрежение многими хорошими советами обязательно приведет к сложности неблагоприятный день для любых дел и начинаний а финансовые операции могут принести крупные убытки особое беспокойство доставят вопросы распределения прибыли и совместных ресурсов препятствия обусловлены политическими или экономическими обстоятельствами мало того что это в общем-то всеобщая мировая ситуация когда некое ограничение все чувствуют и от конкретного человека или небольшой группы людей мало что зависит поэтому как говорится не стоит биться головой в стену нужно понять и принять тот факт что 26 января и следующий день может принести много препятствий, причем не по вашей вине, не по вашей инициативе, а все это обусловлено властью, политиками, внешними какими-то делами. 28 января. Венера в соединении с Плутоном и Юпитер в соединении с Солнцем день эмоциональной взвинченности. Вспыхивает потребность обновить личные взаимоотношения. Творческим людям это соединение дает вдохновение. Зрелые и пожилые люди в этот день ощущают себя молодыми, склонны к любовным приключениям. Может назреть необходимость разрыва старых отношений и построения новых. Это критический день для застойных отношений. Если проблема есть, то события дня поставят точку. Активизируются вопросы алиментов или наследства, а также имущественные или финансовые дела. При правильном подходе все шансы для удачного их решения. Взаимодействуйте с начальством и влиятельными людьми. Вы получите понимание, поддержку, материальную помощь, похвалу. Можете добиться повышения в должности, прибыль. Возможно, займете более высокое общественное или профессиональное положение. Удачный день для решения юридических вопросов, начала субдетного процесса, подачи иска. Назначьте на этот день ответственные выступления, брифинги, переговоры, заключение сделок и подписание важных бумаг. День благоприятен для открытия новых или дочерних предприятий, расширение сферы деятельности. Начало реализации нового проекта. Длительные дальние командировки дадут прекрасные результаты. 29 января. Марс в соединении с Черной Луной в Тельце. Для финансовых дел день не подходит, так как возможны возможно убытки из-за поспешных действий, либо просто можно потерять деньги. Агрессивная энергия, ситуация. Вообще обстоятельства складываются так, что люди чувствуют некое подозрение, готовы вступать в конфликты. Вообще все происходящее провоцирует агрессию, как просто физическую, так и словесную. В том числе возможные. Военные, усиление военных действий, пожары, техногенные и природные катастрофы. Лучше не планировать на этот день перелеты дальние поездки, спортивные соревнования. Травмоопасный день. Мужчины склонны к агрессии, особенно друг с другом. Поэтому в этот день особенно берегите себя. Сведите к минимуму вероятность конфликтных ситуаций. По возможности не садитесь за руль. 30 января, Меркурий стационарный, из 31 января приходит в ретро-движение в знаке Водолея. Видео по этой теме появится в середине января. На этом у меня все. благодарю вас за внимание. Видео по знакам Зодиака на январь выйдет в ближайшие дни. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Поделитесь этим видео. Пишите комментарии. Всего вам наилучшего! До новых встреч! Пока-пока!